Почти год назад производила расчет с христианским эгрегором. Тогда озвучила формула расчета и заявила об уходе. Было три провокации. Чтобы поднять нищих пьяных, которые лежали на дороге в церковь, куда я несла все христианские причиндалы. И потом были сложности со здоровьем. У меня и, и все. Остальное прошло тихо, и мы жили своим чередом, но вот недавно нам прилетело. Ограбили квартиру подчастую, даже мелочь из копилки по 10 рублей выгребли. Это было дико. Живем без претензий на чужое пространство. Никогда ничего не отжимали, работали честно. И тут вдруг такое... Но самое противное, что потом пострадала наша взрослая дочь, которая живет отдельно, но неподалеку. У нее взломали в аккаунт в интернете, от ее лица просили деньги. Потом ударили по ее здоровью, потом мужа. Стали чиститься. И дочь мне выдает, что жесткий мужской голос ей сказал, мы забрали у нее по расчету, эти деньги ей не принадлежат. И увидела руку с крестом. Возник вопрос, могут ли они столь долго ждать? Потому что было сказано сейчас или не вспоминай больше никогда. Почему столько ждали? Почему ударили мужа и дочь? Это же не мой расчет и не их. Почему забрали то, что честно заработано? Долгов никаких стараемся не делать. По счетам платим, и не только материальным. Откуда могло столько набраться долгов христианского эгрегора? Подобрите, помогите разобраться, пожалуйста. Вот отличный, коллеги, вопрос. Хоть и длинный, но я думаю, что всем, которые, всем вам, которые, перед которыми стоит вопрос выхода из христианства и правильного расчета с ним, рано или поздно, возможно, придется столкнуться вот с таким вот эффектом. Хорошо, если нет, но вдруг придется. Чтобы не возникало непонимания о, том, о происходящем, надо сразу понимать, как, как работают эти алгоритмы потому что это алгоритмы, алгоритмы расчёта. Вы выставили им задачу, когда прощались с ними, бери сейчас или никогда. Вы человек воли, который вышел на, фактически к барьеру, на открытый конфликт. Человека воли они трогнуть не могут, они могут тронуть только раба. Когда вы пришли сдавать причиндалы, как вы выражаетесь, вы в этот момент рабом уже не были. И отдали столько, сколько сами сочли нужным отдать. Но! Всегда есть но! Изучение христианства всей этой системы от момента возникновения до сегодняшнего дня позволяет понять, по каким алгоритмам действует эта система. И вы сами не очень сложным взглядом очень быстро убедитесь в том, что Христианство заключается с человеком отнюдь не индивидуальный договор. Например, тот же самый обряд крещения. Детей, младенцев, совершенно не спрашивают, готовы ли они идти в услужение иудейскому богу в качестве раба или не готовы. Их просто назначают. определенными ритуальными действиями им перекрывают каналы связи с другими системами закрывают, замыкают их на самого себя. С этого момента ребенок находится как бы под защитой христианского эгрегора. Но что такое защита? Ведь всякой медали две стороны. С одной стороны, защита, хозяин защищает своего раба, несет за него ответственность, за все его поступки, выкупает его, если нужно. Но требует безоговорочного послушания, то есть выполнение возложенной на него миссии в виде судьбы и э, выполнения определенных заповедей, в том числе и ритуалов, которые необходимо совершать. Если все это происходит, то здесь как бы считается, что человек безгрешен, то есть на нем нет долгов перед раб ничего не должен своему хозяину. Но он же не перестает от этого быть рабом. Родители отводят своих детей и отдают их в рабство. С вами когда-то поступили точно так же. Вас тоже отвели, принесли, окунули в купель, назначили рабом с новым именем. И с вашими родителями, скорее всего, поступили так же. И с бабушками, и с дедушками. И можно таким образом проследить всю эту линию, откуда вообще все это, все это было. Хорошо, если ты знаешь историю своего рода и можно, в общем-то, сказать, насколько грешен или не безгрешен был человек, твой пращур. Иногда они давали зароки и обеты и взамен, например, что-то обещали христианскому богу. Например, жизнь своих еще нерожденных потомков сплошь и рядом. Например, Какие-то определенные действия, которые нужно выполнить, он не выполнил, долг переходит на кровных родственников. И так далее этот долг может тянуться много-много-много-много веков. Берут обычно только то, что можно взять по статусу. С вас, как со свободного, взяли только то, что вы сами готовы были отдать. А дети ваши? если с вас взять нельзя, значит берем со следующего по поколению по крови раба. И если он до сих пор числится рабом, то никто не упрекнет, никто не упрекнет. Из вашего дома взяли потому, что это, очевидно, не только ваш дом. Ваша уязвимость, вашей порядочности, о которой вы здесь, коллега Сотис, все очень точно описали. Мы всегда трудились честно, мы всегда отдаем долги, мы никогда никому ничего не задолживаем настолько, чтобы нам напоминали, но все это мировоззрение язычника, который, который знает, что такое понятие о чести. В христианстве все это не прописано. Где там прописано, что надо быть честным? Нету. Нет такого понятия там в десяти заповедях, которые переданы Моисею, а тот в свою очередь дал своим единоверцам, а для всех остальных они создали семь заповедей, для всех остальных Гоев. Там ни про честь, ни про совесть там слова нет. Нет там слова. Не убей, не укради есть. А о том, что надо поступать честно, рассчитываться по своим долгам, там ничего такого нет. Поэтому вот эти вот вся, все ваши душевные порывы, построенные исключительно на принципе хотя бы самоуважения, иудейской религии не зачитываются. Вообще нет. Поэтому вы, вышедшие из этого христианства, но при этом имеющие еще родственников, находящихся там, совершенно не являетесь не подвластным этой системе. И вы должны знать, что те, кто носит до сих пор из своих близких крест на груди, не является язычником, является рабом. И то, что они не смогли взять с вас, они возьмутся с ближайших кровников. Потому что вы когда-то уже установили эту преемственность, рабство по крови. И дочь ваша, очевидно, попала под ту же самую раздачу. Под ту же самую раздачу. Так вот, вернемся к уязвимости. Ваша порядочность – это ваша уязвимость. Вы забыли о том, что воин-язычник – он не просто должен соблюдать внутреннюю мораль, он еще ни в коем случае не должен э, забывать о том, что в, для воина есть очень важный закон, что не прибывает, то убывает. Если ты не расширяешь свою экспансию, если ты не осваиваешь новые пространства, это значит, что ты начинаешь терять даже те, которые у тебя есть. Возьмут всегда ровно столько, сколько давали. Плюс процент. Если вашим предкам было, было дано по просьбам много, а они не рассчитались, долг перейдет на потомков. Если какой-то из этих потомков закрывает себя чужого долга, Потомков еще много. По крови можно найти. То, что это было сделано именно таким образом, демонстративно, унизительно, это скорее пика в вашу сторону. Вели бы себя, как все нормальные рабы. Может быть, ничего бы и не потеряли. А вот здесь именно так. Поэтому, когда вы выходите из христианства, не забудьте посмотреть, кто остается рядом с вами. Вы либо защищаете их, своей волею, наложив на них печать собственной власти, это мой человек, это мой родич, его нельзя трогать. Проведите определенные ритуалы, обряды. Объясните им хотя бы, объясните им происходящее. Понимаете, мы рано или поздно всегда будем сталкиваться с тем, что вот эта внутренняя интеллигентность мол, каждому я, за каждым я признаю право своих религиозных убеждений, рано или поздно вы столкнетесь с тем, что это лукавство. Ну, в глубь суть, смотрите, христианство – религия рабов. Если ваш близкий находится в статусе раба, а вы – нет, то ваши отношения и будут связ... выстраиваться именно таким образом. И если вы не и должны выстраиваться именно таким образом, и если вы этого не понимаете, если вы по-прежнему считаете, что это личное дело каждого, то фактически вы себя опускаете до этого уровня. Очень сложно сохранять прежние отношения в семье, когда муж и жена, когда му... родители и дети находятся в различных социальных статусах. Потому что наличие печати рабства во многом предопределяет тот социальный статус, который имеет человек. А религия до недавнего времени была на вершине всех эгрегориальных слоев. Ей подчинялись все, и государства, и люди, и роды, и профессии. Все ей подчинялись религии. Сейчас происходит перестройка. Сейчас религия уходит со своих позиций и все-таки еще пока зубами цепляется. Пока цепляется лишь только за тех, на ком стоит печать принадлежности. За счет своих рабов она будет выползать. Но как только человек говорит, я не раб и трижды доказывает это, согласившись рассчитаться, не имеет права религия с него брать больше, чем он сам себя оценивает. Но она имеет право перераспределить этот долг на всех остальных рабов, близких с вами по крови. Вот такой сложный парадокс. Поэтому прежде чем задуматься о выходе из христианства и совершить это действие, позаботьтесь о близких. Позаботьтесь о своих и, наверное, как-то начинайте уже работать с ними, что ли, объясняя им всю эту парадигму.